Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Фрэм, сегодня будем играть к в Хаос, но уже 16 -я волна, я решил записать то, что, ну, просто решил, вот, потому что у меня завтра нет серии, поэтому на... нет с... видео на завтра, поэтому решил записать, вот, если я говорю шоп, то не обращайте внимание, просто поставьте лайки, подпишитесь на канал, так, я играю за дубликанта, это моя первая, вторая игра. Лука уже умер. Нет. Вот это я все раздобыл. Кстати, вот так вот можем сделать. Так. Ла-ла-ла. А вот это можно выкинуть. Нет. Кукуруза терется. Он от меня связку получил, да. Или кукуруза. Мне кажется, он победит. Ну, 300 поставлю. Еще мы обозреваем лаги кристалликса, которых почему-то и нету. Вот когда надо, они есть. А нет, есть. Нет, нету. Вот у меня... Было, Нету. Я такой Ладно. Цельюсь, цельюсь на Понятно, кто победит. Они, они Руско, молодец. Хочу я в дуэли? Я... О... Вот. Так, что я хочу с него? Что я могу с него получить? А могу нагрудник получить? Или его меч? Нагрудник или меч будет им... Да. Вообще прекрасно, но это арена с препятствиями. И сейчас да. дадут тебе какой-то зелесть. Слабость, но замедление. Только на парашу, сто процентов так и в, и будет. Или стрела отравления надо... Так, телепортируемся, чтобы посмотреть типичную воду. Ой-ой-ой. Никто не верит. тебя все поставили. Ну все, чел. Они тоже вчти, Ну ты, ты все. Если отравление ты выздоровешь, думаю. Думаю, отравление... Ну все, разнесет отравление. И когда закончится дуэт. Я не вижу, если он Что ты забрал? Эх. Он давно, да? Замедление и его шлем. А шлем-то у него хороший был. Да, ну, да, да, шлим у него хороший был. Бешать, убешать, убешать. Ну он грамотный. Он просто суперграмотный. Он просто суперграмотный. Ай, ай-яй-яй-яй. Он просто очень скилловый человек. Чего они такие жесткие? Я не могу. Маги. И я не Нет, они жесткие. Они, не почит... они мне хапы снесли. Да. Mm -hmm. да. Ставите да, лайки, я да. прохожу до босса. Тут, конечно, это... О, я. Ура! Спина зомби пропускаешь. Это же классно. ты можешь Ну, меч у вас одинаковый. Дели силы может. Понуже могу забрать. М -м -м -м. Ну да понуже. Дели силы и меч могу забрать. И сейчас тебе попадается железный. Сейчас говно какой-нибудь сто процентов. Он специально, наверное, оставлял железный. Это гениально. Кстати. А я тоже всякое говно оставляю. Я его сразу выкидываю. А вот теперь. я а не буду выкидывать. Зачем выкидывать, когда можно? Если есть в дубликант на, на арене. Мне нужно говно. Оставить. Оставляй говно всегда. Потому что ему это 100% попадется. Молодец. Меч. Шлем и меч. А у вот тебя сразу две забрались? Да. Шлем и меч. Блин. Да, У него меч классный. Я даже как-то, не знаю. Было бы прикольно, если бы дубликан забирал вещи. Да, У тебя какой-нибудь алмазный меч. У чела какой-нибудь меч прям классный. И Или тут раз да, дубликан забирает, будет. и все. Да. Это бы было читерно. Его да, потом было, пофиксили. Максимум был... максимум был один день и все. Нет. Паучки. Паучки жесткие. Так, прокачиваем себе нагрудник и поставим на, на здесь него... Какой бомж выиграет? Аааа, архниды, пауки... Пауки то пух... Репортируемся к Осте... Зарубы, зарубы против Пу... они наносят! И я про это... Минус жизнь... Минус жизнь, по любому... Ну все Вот я про... Просто... У меня не еслене, не яблочко... Ну теперь яблоко, я думаю, не такое. Яблоко хоть какое-то... Реген. Ну, да, хотя бы. На кости там очень мало. Одно хп. Одно хп очень много. Просто я помню, как я обосрался от этих разбойников. этот как У меня ни книги регенерации нет. Мне кажется, сейчас нельзя жить. Так, мне нельзя умирать больше. Да. кстати, сейчас могут проклятие уже. Мозголеем уже. 20... А, да. Значит, проклятие. Хотя хотя мне бы... нельзя умирать. Да, таким нельзя молодым. Угу. Так, Надо регенерацию есть. купить. Потому что без регенерации нужно умереть. Без книги. Книг. Так. Не умираем. Босс, не лагаешь. Увижу, лагаешь. Вызову маму. Кидаем связку. Активируем шпы и бежим. По чепами рубим, рубим и бежим. Погнали. Так. 20 урона. 20, 17. Ему вообще наплевать. Сколько у него хп? Чё это такое? Почему стрелы отпрыгивают? Нет, все, бежим. Не умру. Нет. Я не должен умереть. Боже, пещерные пауки. Ну нет, ну. Ну нет. Возьму на это на время меч. Прокачаем себе броню. Блин, плохо сейчас будет. 21 урон. Оп, вообще так книга жизни вот так вот блин буду будем этим пока пользоваться да пока будем этим пользоваться короче дуэли не было как так 14 13 у него лучше <звы> надеюсь я попаду в топ-3 поставьте лайк чтобы я попал в топ-3 топ-3 всегда топ и лайк тоже топ Разбойники. Разбойники, разбойники, разбойники. Разбойники, разбойники, разбойники. Так. Давай. Я не умру в туалете. Ма один умер. Мы-мы -а один. Ока. Это что такое? Где? Почему замедлялка не работает? Они очень быстрые. Но здесь уже остается вот этого урода топить. Это будет легко. Он мало наносит, поэтому все. Так, о. Свина зомби. Терпеть не могу. Мне еще не хватает ни на одну прокачку. Ну, хотя бы зелье сил выпало. Ставь лайк, если хочешь, чтобы выходили серии ПЛБ чаще. Но они чаще выходить не могут, потому что у меня сейчас проблемы с компьютером. Вот. У меня начинаются какие-то бешеные лаги, когда раньше их не было. Вот. Ну, сейчас это минусы я. Надеюсь, нет. Ну, как они такие быстрые? На них замедля... замедлялка. Здесь, мне кажется, поможет мой меч. Да, мой меч эффективнее здесь. Потому что на нем есть небесная кора. Которая их отталкивает. Ай. если бы не небесный край я бы уже все мой меч тоже хорошо справляется скелеты лучники защиту от снаряда вкачиваем и ставим на кукурузу так. Сюда. Здесь мне поможет только я сам помогу себе. это волна очень сложная, поэтому... Просто бегаем по кругу. Это великая тактика меня, мои, меня моя тактика великая. Хоть можно просто бегая. Остаться с... И все. Все. Пользуйтесь. За это лайк. И давай кукуруза. Ну да, кукуруза тут явно выигрывает. Кукуруза выигрывай. И, ну, победа. Яблочко. Так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Все. Прокачиваем последний элемент брони. Все идеально маленечку продвигаемся у всех у них по две жизни мне одна один любой косяк и я труп И всё. Чешуйницы. Блин, подкоплю. Надо себе купить перерождение. Потому что... Ну, потому. Подкупим себе немного деньжат. А раньше она стоила восемь семь. Сейчас, конечно, сменили. Слава богу, попадаются какие-то чешуницы, Там легкие волны. А некоторые зомби. Мне везет. Я не в дуэли. Исцеление. Так вот, вот так. Отравление. Исцеление. Ура! Покупаем. И все. Топ. Так ставим на кукурузку. 24 урона. Что? 14 книг. У меня одна книг на всю игру. Что за бред? Нет, только, нет, только не жизнь. Я только ее купил. Я не потеряю. Нет. Я не дам вам забрать мою жизнь. Нет. Пошел. Все, фух. Так. Тридцатая волна. Ну, бей. Кстати. С лука он сносит прям хорошечно. Даже может победить. Ну, ладно. Купим себе книгу урона. О, зомби. Тридцатая волна. Это не рекорд еще. У меня было и больше.. Блин, здесь тоже достать свой меч, наверное. И поджигает, и отталкивает... Я чё, один не справился? <звук> Ой, что это такое? Так. Поножим. Топ. Все, я экипирован. Нет, лучше прокачаю себе. Поножим. Зомби-войны. Э, так, вот так вот. 31 волна. Надеюсь, мы найдем с вами до скорпиона. Будет прикольно. Блин, здесь тоже мой меч понадобится. Потому что мой меч гораздо... даже сильнее, я бы сказал. Но, конечно, тот, который вот этот, он хорошо с пауками, Ну мой. О! Серьезно. Я с грузой. Так не хотел с ним. Так, огненный запад. Самую элементарную волну я пропускаю ее. топ. А как пробивать? Он не пробивается. Он не пробивается. Как с ним драться, если... Он непробиваемый. А, слуга, меня не взять. Нет, лука. Да ну как? Я не понимаю. Ладно. Дура, Славки. Что у него за броня? Такая же. Ну, правда, у него фоломаска. У меня железка, но меч. Типа, Ладно. Вот так вот сделаем. На 0,5. 16. У меня 22, с половиной урона. Типа у него 27. Может быть, уже даже больше. Ой, здесь так не получится. Бегать. Хотя. Хотя, хотя. Получается, mm. боже, как обидно! Я ненавижу кристаллик. Точнее, люблю. Ну просто зачем такие мультистые. Ну, Ладно, на этом будем заканчивать заставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Фром. Всем Ставьте лайки.